веселый кавер-гали hey, hey. паратрупер на грин лейк yeah. так на выпивание продолжай okay. музыка для выбивания создать половину стапочки права yeah. небор невские <laughs> научиться брызгать стаканами так чтобы когда что когда школу съезжает тема, но именно брызги пошли на тебя то есть на внутрь слова. Oh, right. yeah. Заебись. Так, и что делать-то? У больше 1 литра пенцовки. Так, на фокус с градусником они уже не поведутся. Самому себе прятать, блядь, ну, кислород, вот такая. вот, наверное. Орёл и ревер. Ну, естественно, без сторон Орёл. 20 рублей на Алиэкспрессе. Мое ощущение, что э, именно мой психотип, вот это психологическое, психическое состояние мое, э, связано с тем, что Произошел именно такой генный сбой во время ну, появления меня, как э, уже яйцеклетки, что там вот, э, смешались именно все те приколы, которые идут от алкоголика, наркомана. Э, вот То есть ну, как бы смешали, грубо говоря, спид, спиды с ватчеллой. Блядь, и вот получи, получился целый яд вот, вот уже 35 лет жизни. Причем сильнее вот эта вот стадия вот этого... Э, э, как сказать, эпилептического крида, где вот ну, максимум именно это вот эта вот стыковка, ал движуха алкоголя и там ганджи, блять, и вот это вот, или там алкоголь из пидов, ну, что-нибудь такого двух вещей. Считай, и там вот происходит всегда я. Вот это вот, вот, вот именно в этом моменте, в пиком. В пиком я в данный момент сейчас вот нахожусь. Можно пик протянуть, то есть в точке не, не, вниз не пошло, провернуть. То есть вот такие персонажи существуют. Ну, может быть, есть. Может быть, блядь, а что если всем миром управляет, ну вот, то есть вселенная была создана раста богом, раста, раст, раста бог, просто, блядь, бог как всех, бог всех наркотиков. Во мне, допустим, когда он меня создавал, он э, совместил э, энергию алкоголя, марихуаны, кокаина, блядь, что-нибудь такого, вот, трех, трех разных, которые там, на ну, туда-сюда, э, вот там, э, и в это, а... В, в, в условной куче подушников бадушнил, он взял свой ничего не стал совмещать, просто, блядь, максимум гашиша. О, блядь, ты, блядь, делаешь что думаешь, что ты нихуя не думаешь. Что если вот в каждом есть свой э, коктейль а, Алка блога в тебе, блядь, не знаю, вот, вот тоже какая-то небольшая смесь, э, постоянно вливаемая ал алкоголя, вот ну, и этого, и, и тоже чуть-чуть растягивающего речь какого-нибудь блять какого-нибудь блять вот типа кремла например такой вот смесь такой смесь, прибило блять и в то же время ускоряющий там щепотки какого-то розового фена блять три, три сочетания я могу что-то сказать могу что-то выслушать ну вот так вот это работает вот создан есть группа людей есть группа людей которые готовы просто слушать блять вот они блять под воздействием или без они готовы слушать потому что так захотела раз то да бог и вот он всех поделил. Пап. Какие приходы такие люди, и группы людей, блядь, люди разные, блядь. Люди разные, блядь, сука, собаки, сука, одинаковые. Блядь, так... Сука, это, это блядь, принципы, ну, я не знаю, что это, это... Нихуя не меняет, блядь, все равно их дохуя. И они, блядь, умнее, блядь, наверное, 80% людей, блядь. А, нет, я возомнил себя кем-то супер-собакой, блядь. Что за хуйня происходит? Собака сука, собака, сука, понимает людей, блядь. Пошли они нахуй. Допью вот из того, не допитай, вот сколько там, чуть больше. Вот, <abolitionist> Забыли отснять важный момент. <сих> <сих> момент в баэр ёпта. Нет. А вот еще на момент купажирования, все три в одной стопке. Ну, учитывая, учитывая, да пошел ка я нахуй, да пошли-ка ты меня нахуй. И то, что ты сделал с моей вилкой, уже, блядь, я тут возраст уважать не буду. Ты, блядь, охуел, блядь. Это любимая вилка моего друга Ивана, блядь. Ты ее исправишь. Потому что никто не может лучше починить, чем тот, кто сломал. Вот так это работает, блядь. Я почему-то пытался говорить Калинки, наверное, почему-то я в какой-то момент слышал, а потом подходила под влияние этой маленькой собачонки, которая из э, самого слабого ее Хелеса аху, охужили, блядь. Сухожилие сосет ее кровь. почему сухо, по Хелесу, да, самая слабая? но снизу не дотянуться, не будет нахуй шпагатов, потому что все равно ты, блядь, не достанешь ебальные миллиметры. У тебя оттуда сосуд. Тебя перережешь, блядь, сухожилия, блядь. Или же, блядь, с десятых людей, блядь. Да, кстати, ставьте лайки и тысячу, коммен... тысячу, тысячу, диз... Диз... тысячу чего, блядь, репостов. За тысячу репостов я скажу, у меня есть список этих 10 людей, которым я просто хочу перерезать сухожилия. На вот, охелесовый, Ди... топ-10, топ-10, вот который, и причем всем из этих 10 я могу просто, блядь, 10 тысяч репостов, 10 тысяч репостов данного видео, я режу. А оглашаю список блядь, по, блядь, поименно. Ну, как минимум, вот поименно, может, даже с фамилиями где-то. Кому я, блядь, готов, нахуй, перерезать, сухожилия, из, из известных, ну, из, ну, то есть, вот из известных мне людей. Ни вымышленных ни гидлера, ни. Топ-10, да. Пиши, пишите, пишите, ну, репост. 10 тысяч репостов. Все, блядь, короткое видео, блядь. б ты поделился, блядь. Набере 10 тысяч, блядь, полный список. В общем-то да, возникло желание побухать членам перед камерой. Полето спросит, как у тебя отношения с? Я скажу Матово. Ну вот это то, что на меня пишут маты, вообще, в принципе, нихуя не глянутся, блядь, просто вот здесь вот будет. Блядь, просто доброе зло, блядь. Такое доброе зло, блядь. Игра, блядь, продолжается нахуй. Звони Узе нахуй. Я доносил носил тебе мысль, ты станала сильнее, чем ты станала сильнее, чем личность. Это, блядь, чуть-чуть Маяковский. Можно я буду не попадать в ИФУ? Потому что я долбоеб алкогольский. Блять, ты пишешь или не пишешь? А что ты пишешь-то, блять? Я, прикинь, просто за кадром на километр хожу в данный момент. Ну вот просто, у, у выхода из комнаты я сейчас вот хожу, топчусь, чуть-чуть вот стою Он что-то пишет. А я же начал курить. Зеленая блять, епту. А ты говоришь, что в перчатках? Ошибать, ебать тебя без, без... отпечатков, блядь. блять шутка за блять, как бы она залетела как член сейчас в камеру моего родного радиста да я немножечко читаю рэпчик, да я пишу его на ходу я не очень представил да, я многие ну, жизненные в, в рот не ебут вальчилов считает да, и не менее остро с какой я взял, да пусть мне как бы похуй вот то такое, вот, в стихах пошло не сложение, но пошло какое-то взаимное уважение а если я все-таки об этом многим рассказать захочу, я покажу, что лишь под воздействием нескольких стопок я очень неплохо стих сложу. Да, одно четвертишее было длиннее другого. Я же вспоминал тогда тот день города в Киров... вот, во ложки когда я приехал. Вот, а что, может быть я приеду, блядь. У меня в график двинулся. Вспомни, когда там что, лепс, я помню, помнишь, я а в этом? С арбузом, перцовка. Ч ты? че я не знаю, ты, ну, вот уточни, когда у вас там что было. Для меня существует лишь одна валюта, это эмоция. Если я ее вызвал, я получил. Если я приложил усилия, чтобы ее вызвать, я отдал. Бывает такое, что вложил меньше, чем получил. Или больше, чем получил. Но это всегда работает одинаково. Так что вкладывайся. Дело не в том, чтобы обудить мозг.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 с ней и с ним говори ищи пути baby, oops, Знаешь, да я буду говорить да, с тобой. день каждый день каждый это это ты. Это я. я. Это не тот, кого я хочу день каждый тот, каждый -то есть. ты ты есть сейчас, в данный момент, то это прекрасно. Ты можешь быть разной. Ты можешь быть. Главное, чтобы ты была быть вот это вот. Знаешь, вот так же, у людей с женщинами, у мужчин, да, вот против. противополу. Мужской, женский, прикольно показал, но ну, ты понял. Они абсолютно разные. У женщин лишь бы быть, быть с кем-то обязательно, чтобы за ней ходил мужчина. У мужчины нет такого. Ну можно быть с этой, с той или сразу с несколькими. Потому что цели разные разные. Но когда ты ловишь понимание первого и второго, этот баланс, ты можешь думать как они, как думаешь ты, то есть совместить в себе женским, становится легче их понимать, воспринимать и с ними противодействовать, с ними взаимодействовать, то есть все эти процессы становятся проще. Но это, не, но это не получится, пока вот ты вот с ними не, не общаешься методом, грубо говоря, ошибок. Там нет проб, просто ошибки, ошибки, и потом приходит понимание, чпоньк, и ты понял. Что вот так, так и так, так, так, так и так, вот так. И вот так женщинами можно. Я верю в то, что не убивает тебя, делает меня страннее. Знаешь, почему я тебя не отпускаю? Потому же почему и ты не можешь перестать думать. Блядь. Ионная склейка. Знаешь, почему я не спускаю тебя? Ровно потому же, почему и ты не можешь перестать думать обо мне. Играть с тобой безумно весело. Я думаю, что мы с тобой обречены вечно. Безумие, ты же знаешь, это как? Гравитация. Достаточно лишь слегка подтолкнуть. Ш... Ушел что-то, да? Дым -дым -дым -дым. Что ты получишь, если смешаешь психически больного одиночку с группой людей, которого не может его игнорировать? Я отвечу тебе, ты получишь пик по бум. Это ты мне не враг. Но с тобой не дружу, я твой личный маньяк, я тебя накажу. Устал. Устал, блядь, голову. Что го делать, и пройдет завтрашний день. Об этом знаешь только ты. То, что ты себе положил в подсознание перед сном, вот перед тем, как отойти к Акулу, так ты себя настроил на следующий день. Положил позитивное, будет топ. Положил к Акулю. Ну что, как положил, так поедет. Давай, друг мой, думаю, что завтрашний день будет лучше предыдущего. Думаю о том, что завтрашний день будет лучше предыдущего. До полной уверенности в стопроцентном результате до окончания срочного этого проекта как семья не выходите замуж. Фу, бля, что я сказал? Не женитесь. Не женитесь, ребят. Пиздец монтажу. У меня 35 и в 34. Ну, там с пары месяцев пришло. Лишь тогда. Понимание того, что мужчина единственная всегда любую женщину рассматривает, у нее нет принципов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 Женщины, имеющие свои феромонные испарения, найдется любой самец. Но на одну самку может найти больше самцов. Именно в этом вся история. Это такое. Как перебить партнера? Ну, смотрите большую лекцию. Нихуя, я уже анонсировал большую лекцию. Как отбить партнера да, у, у самки в человеческом мире? Во-первых.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 может быть плохим, от которого она уходила, и то есть, ты можешь стать э, лучшим, к которому она идет.